Каргстанда зы болдарналерде бол кеште жогодо белгиленгендей бүгүн чындаыз үчүн биздин университет үчү чо оқян қокто Эдуард Жумакадырович Меньше варда, что да, малма, пара. Эдуард, джимаха, дражитель, пьяный, который задергает 2000 руб, а накинь, сверсели, бл ⁇ кшины, везуны, уипки, редкие студенты, редкие студенты, воллы, Первый 120-й год на в я Джоушудар казахстан индонезия индонезия да был на Чауд карзманствы Аллах где чего может да находиться среди вас, находиться в Орском государственном университете. Вы знаете, я никогда не был внутри университета, я и не видел масштабы и значения этого университета. Но когда я из себя представляю так, Орский государственный университет, я понял для себя, это просто Городообразующим, можно сказать, крупнейшим в Центральной Азии университетов. Не останавливайтесь, мне кажется, есть огромные планы на тот самый крупнейший и самый лучший университет в Центральной Азии. Желаю всяческого успехов. вам. Не мой частый проект. Реверс – это не для того, чтобы… Я не делал, что играет огромную роль. И, вы знаете, и оно, мое восхождение, я нам изучен. Спортивный. Ради нашего народа и ради того, чтобы молодежь понимала, что в жизни ничего невозможного нет, что он всегда был. Я не, я не стесняюсь этого слова «мечта». Ощущение, если я пропущу хотя бы одну тренировку, если я проявлю слабость, что Эверест может меня не впустит, если я сделаю какую-то малейшую ошибку, не допущу какую-то слабую, с удовольствием прошу. Спасибо. И, и еще раз, мое извинение за. А... Смотря на вас, я очень прям эмоциями смотрела, отвечает на вас, слушала ваши слова. И прямо это вообще написать своими чувствами, да? Пусть его даже поможет вам, и мой вопрос, как вы к этому пришли стать альпинистом? И думайте еще покорить, покорить Элэрист. Эверест это та гора, в которой нужно проявлять огромное уважение и благодарность. Я был на Эвересте, гора меня пустила и отпустила. И я благодарен то, что в моей жизни она есть. Но во второй раз меня там не будет. И этим я проявляю свое уважение к этой вершине. К альпинизму я пришел в 2014 году. Вы знаете, есть замечательная гора Пик Ленина, Чумалай. Каралайская вершина, одна из, высших, одна из высших точек нашей страны. Но ну, так получилось, что я э, в 2014 году со своим партнером, с, с гражданином Австралии, делал совместное восхождение. Он не сумел подняться, а вот Всевышний мне дал эту возможность. Я поднялся. И после этой горы я понял, что у меня есть данные для альпинизма. И я понял, что горы меня любят. И я начал очень серьезно и профессионально заниматься альпинизмом. Поэтому Эверест, вообще дорога к Эвересту начиналась с Чуалэ. ...нугого человека, как вы, легендарного. И у меня пару вопросов к вам. Это первое насчет того, что большая физическая нагрузка. И что вы чувствовали в этот момент, когда вы были на самой высокой точке земли физически? Что вы чувствовали? И еще один вопрос. Когда вы покорили Мишу на Эверест, что вы чувствовали, какие у вас были эмоции? Если вы бы это описали, я был бы очень рад. Спасибо. Я когда шел к Эвересту, вы знаете, я прошел с большим запасом. Но там есть опасный участок ступеньки Хиллари. Это как нож, ты идешь по лезвию ножа, если ты сорвешься, ты улечишь на три метров, и от тебя ничего не останется. И это место 40 сантиметров всего лишь, и ты идешь по скалам, просто... И это самое опасное место, 80% альпинистов погибают именно там. И так получилось? Мы же ночью идем на восхождение. И когда я уже подошел к вершине Кевереста, оставалось 80 метров до вершины, я начал терять сознание. Из-за того, что моя ледовая маска, о, это кислородная маска просто превратилась в лед. Из-за мороза, из-за ветра. Она превратилась в лед, что она не пропускала не только кислородный баллон, она не пропускала воздух из И сработал эффект целлофанового мешка. Я начал просто потихоньку умирать. Вы знаете, ситуация такая... Все, что связано выше восьми тысяч метров, когда ты теряешь сознание, это опасная вещь, потому что все альпинисты знают, когда ты теряешь сознание, ты практически умираешь. Ты практически прощаешься с жизнью. Ты можешь восстановить сердцебиение, ты можешь восстановить э, функционирование организма, но если ты потеряешь сознание, ты умер. Все. Ты можешь еще жить, еще, может быть, полтора-два часа, но потом ты останешься. Потеря сознания для альпинистов – это самая страшная вещь. И когда я терял сознание, я понимал, что я ухожу. Сейчас я пишу в дневнике, мне очень тяжело этот момент описать. Но я хочу сказать о том, что, что ты чувствуешь, когда ты погибаешь, не дойдя до 80 метров до вершины. Вы знаете, оказывается, нет вот этого желания жить, рвать комбинзон, цепляться за жизнь. Вот это есть ощущение такой огромной вселенской горечи, да, сожаления о том, что жизнь уходит. Вот это огромное сожаление о том, что жизнь уходит. И ты видишь вершину, она рядом, 80 метров ел, Ольюзина, и мужем, и дядьшом. Крептоздяш, жуть, пельт, труп, что пугает голову, да, труп Ольюзина. Она балдарная лестница, да. Это, знаешь, улыбка улыб твоих детей. Один ребенок, второй. Они улыбаются, появляются, проходят, улыбаются, проходят. И потом это как будто в тяжелом черном тумане. Все становится темнее, темнее, а потом просто все выключается. 45 секунд я находился в. И потом, конечно, огромное сожаление. Йома, в такое время, в самое лучшее время для детей ты просто уходишь и оставляешь их без поддержки, без внимания. Вот это сожаление, это страшная вещь. Он просто съедает тебя, да? И вот когда выключился свет у меня, когда я потерял сознание, я уже все не видел, и через 45 секунд мой шер поменял мою э, этот, резервную маску, и я восстановился. Вы представляете, вернуть сознание на 8800 метров, я когда вернулась в сознание, я шерпу показал большой палец, и я тогда понял, что Всевышний мне не даст уже второго испытания. Я теперь знал, что Всевышний, и гора меня пускает, и отпустит. Я уже точно знал, что я поднимусь на Эверест, и спущусь, и выживу. Потому что алла -та такие испытания дает один раз. Он не даст два раза. Он не даст больше испытаний, чем и не выдержишь ты. А я был на грани, я практически умирал. И когда я на Эверес поднялся, поднялся, если вы помните, у меня было очень тяжелое дыхание, потому что это был, я потерял сознание за 30 минут до восхождения. И в этот момент, когда я поднялся, у меня было только одно желание – Чешо. Ты знаешь, Я в я свое жизнь, отношение к смерти не изменил. Смерть – это та данность, которая с нами случится. Через 10 минут, 15, через 50, через 70, но ну, оно случится. И, и к смерти нужно относиться с огромным уважением. Я к смерти не, от, не изменил отношения. Да? но вот к жизни я изменил просто на 180 градусов. Потому что когда ты проходишь через смерть, и твоя жизнь возвращается, ты понимаешь, насколько она ценна. На высоте, на, на вершине. Я констатировал, что я достиг вершины. Но главное, самое ключевое чувство было – это жизнь. Мне хотелось так жить. Я хотел так вернуться к живым, спуститься с горы, вернуться к своим детям, вернуться в страну. Я хотел жить. Я все сделал, я поднял флаг, толпа. А Но моя, самая большая энергия, которая крутилась в моей груди – это была жизнь. Мы очень гордимся, что у нас есть такой патриот, и ценим и уважаем ваш патриотизм, и думаю, вы очень хороший пример выносливости и терпеливости. Спасибо вам огромное. И мой к вам вопрос. Посоветовали бы молодежи заниматься альпинизмом, и как к этому готовить себя вообще? Потому что когда я работал в органах национальной безопасности, я, И поэтому, конечно, я сейчас вижу, город настолько изменился, я это давно, оказывается, не был, всего лишь 50 человек. Я когда вернулся в Северест, ну я не думаю, что это мое э, восхождение на Аверест сыграло, но когда я вернулся в Северест, сейчас э, в секции почти 3, более 300 человек. И вы знаете, мне, мне очень приятно, что в этой секции очень много хранитских парней, хранитских девчонок. Мне это радует, потому что, вы знаете, мы горцы, мы настоящие горцы, мы настоящая горная страна, но не было среди нас профессионального и сильного. Вообще спортом, заниматься активной жизнью, горными тренингами, экстремальным Почему столько много иностранных туристов? Потому что наша природа просто невероятная, и мы ее не ценим. И вот только ковид изменил наше отношение к стране, мы начали узнавать свою страну. А, а, а когда я вот бываю в Баткель, Каравшин, когда я бываю в Центральном Алато, или там при Сыгуле, там такие есть места, что просто невероятно, и нам не хватит нашей собственной жизни изучить нашу страну. Я, я, я только рад, что много девчонок, молодых ребят приходят в альпинизм и горный туризм. Я буду только радоваться. Я, вы знаете, я даже готов стать ментором, я готов стать тренером, я готов делать какие-то выездные тренировки для них. Я, я готов, я с удовольствием буду делиться со своим, своим альпинистским опытом. Да? И вы знаете, для меня это огромная гордость. Вы знаете, мне от той мысли, что... сердце мое. Потому что Крымс должен был быть на этой горе. Крымский флаг должен был быть на этой горе. Или маль, чаба, огромная радость. И я с такой благодарностью и с большой любовью приехал в ОЖ и встретился со студентами ОЖского государственного университета. Для себя я, честно говоря, сделал огромное открытие, потому что я первый раз в ОЖГУ и я был удивлен масштабом и качеством университета. Я встретился с ректором и была большая встреча со студентами. И очень была теплая, честная, искренняя встреча. Огромная позитивная энергия со стороны молодежи. Я вижу, какие идут позитивные изменения в городе, в стране, идут позитивные изменения среди молодежи. Я продолжаю верить в то, что именно молодежь сделает нашу страну лучшей, сделать ее комфортной, справедливой и настоящей. Поэтому хочу пожелать этому университету всех благ, благополучия. И, и я я считаю, что я сделал самое правильное решение, что я Выбрал именно это время приехать в Ложь и быть среди вас.